На трубах в подвале устроил дом и всех угощал по-царски. Он пела о принцессах да хрипоты, как хочется целовать их. И лезли на песню в подвал коты, и грелись на стекловате. И капала с этих горячих труб, и пахло довольно гнусно, И будь у меня хоть какой Ютуб, вы бы знали его искусство, Поскольку на Пашку ходили все, спускаясь во тьму и влажность, И Пашка бы точно тогда не сел.